Сборная Елабужского института КФУ Ну вот, хорошо вышли Да, и узбек этот не останавливать Так, стоять! Ты чё мне здесь за Форд Боярд устроил, а? Еще вперед выперся, ну ка спрячься, чтобы я тебя не видел? Вы что здесь устроили? Благо я тут недалеко работал, успел прибежать. Баха, ты что, дворником что ли работаешь? Нет, в кинем с Гарри Поттером играю. <связь> а ты там кто? Нападающий? Ну пока подметающий, там дальше в перспективе. <связь> Хватит смеяться, а? У нас серьезная игра, ребят, очень серьезная игра. У нас сегодня этот. Ну, этот, как его? А вот-вот, друзья, полуфинал у нас! Да хорош над моим ростом баха шутить. Ты не смотри, что я маленький. Я так-то сильный. Ты еще мне в лесенку на турнике предложи сыграть. Давай сыграем. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп! Ты что мне здесь за цирк устраиваешь что время? А? Что у нас еще есть? Блин, Настя, зачем ты вышла? Нормально там за кулисами стояла. Баха, но ты же мне обещал, что я тоже выступать буду. Почему я стою за кулисами? Девушки обмануты узбеками. С каждым годом вас становится все больше и больше. Заткнись, а! Че ты такой говоришь? Я тоже хочу играть в КВН. Тем более я уже и номер приготовила. Ну Но если приготовила, то уже показывай. Дорогие друзья, мы заметили, что во многих нерусских песнях встречаются русские слова. Итак, смотрим. So for one last time, make some noise. Get Zeugt in Hass und ohne Samen, der Mutter, die mich in geboren, hab ich heute Nacht Так, стоп! Вы вообще думаете, что вы показываете, а? Как долбите! Встань на место, заканчивать пора. Друзья, мы приехали из Елабуги, маленький город. Ну вот, чтобы вы понимали, это вот как наша Инурка. А Челны это большой город, ну вот как Игорь. И мы хотели бы сказать, что Елабуга всегда готова поддержать Челны. Сборная Елабужского института КФУ, спасибо. Подъехал к принц на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99. 99.